Привет-привет! В этом видео я подробно расскажу и покажу тебе, как считать калории. В видео будет три части. Первая о том, как посчитать, сколько калорий нужно есть именно тебе для достижения твоей цели. Это может быть похудение, сушка, удержание текущего веса или набор массы. Вторая часть о том, как считать калорийность рациона, собственно, сколько ты ешь за день. И третья часть о том, как считать конкретно калорийность блюд, особенно... Тех блюд, которые меняют свой вес в процессе готовки, или сборных блюд из разных ингредиентов. Я твой неправильный тренер Лагартиша, и мы начинаем. В первую очередь тебе нужно знать, сколько калорий нужно есть именно тебе для достижения твоей цели. Есть две формулы, по которым это можно посчитать. Они слегка отличаются и дают немножечко разный результат, но в принципе можно использовать любую. Я не буду сейчас грузить тебя математикой. И расписывать эти формулы, их очень легко нагуглить, но большинство счетчиков калорий и приложений используют именно эти формулы, поэтому нет смысла самым заморачиваться и считать, когда можно использовать телефон и приложение. Я использую приложение FatSecret, оно интуитивно понятное и в нем большая база продуктов, но в принципе все эти приложения довольно похожи, поэтому ты можешь использовать любое. Для того, чтобы посчитать, сколько мне нужно есть, я иду в настройки. И здесь внизу нахожу РСК, расчетная суточная калорийность. Нажимаю пересчитать. И здесь ввожу свои данные. Возраст, мне 34, пол, женский, активность. Я выбираю малоактивный. Не надо обманывать себя. Если ты 3-4-5 раз в неделю тренируешься, то это малоактивный образ жизни, если у тебя сидящая работа. Конечно, если ты работаешь где-то на заводе, то... Нет, но если ты работаешь в офисе или дома за компьютером и выполняешь пять дней в неделю тренировки или даже 7 дней в неделю тренировки, это не считается там суперактивный образ жизни, это малоактивный. Если ты занимаешься какими-то видами спорта, кроме этого еще, ну не спорта, а там у тебя какой то хобби, ты гоняешь на сноуборде постоянно или на серфе или еще что-то делаешь, тогда уже можешь писать активный, но... Не обманывай себя и не думай, что ты активнее, чем ты есть на самом деле. Мы очень любим это делать, кстати. Поэтому я выбираю малоактивный. Вес. Выбираю свой вес. У меня 67 килограмм. И рост 173 сантиметра. Цель я выбираю потеря веса, так как я сейчас сушусь. Ну и я все буду на примере потери веса показывать, потому что это самый частый запрос моих подписчиц. Независимо от того, ты хочешь похудеть или просто подсушиться, тебе надо выбирать потеря веса. И нажимаю вычислить. Вот мне посчитала 1800 калорий, я их сохраняю. Важный момент, это число, вот эти 1800 калорий, это уже дефицит. От этого ничего отнимать не надо. Программа сама посчитала, ты вбила цель потеря веса, и она посчитала тебе дефицит. Чтобы не менять вес, если ты, допустим, хочешь его удерживать, тебе надо э, выбрать сохранение текущего веса, и вот оно мне посчитало 2300 калорий. Как раз программа отняла те 500 калорий дефицита, о которых я постоянно говорю, и выдала мне 1800 калорий. Все, теперь мы знаем, сколько калорий нам надо есть, и мы переходим к следующей части, счету рациона. Я рекомендую планировать и считать рацион заранее, хотя бы в самом начале, когда ты только начинаешь этим заниматься. Потому что если ты будешь считать по ходу, но при этом есть как обычно. А если ты пришла с запросом похудеть, то обычно ты переедаешь. Может быть такое, что ты позавтракала, записала, посчитала, пообедала, записала, посчитала. И оказалось, что ты уже съела всю свою калорийность. И на вечер тебе уже ничего не остается. И у тебя один из двух вариантов. Или ты голодаешь, или ты переедаешь. А так как мы этого не хотим... Мы будем планировать заранее, плюс планируя заранее, ты можешь распределить равномерно еду и нутриенты в течение дня, плюс добавить себе какой-то десерт, потому что ты будешь точно понимать, что он прекрасно вписывается в твою калорийность. И сейчас я покажу тебе, как я планирую свой рацион. Завтрак. На завтрак я буду есть яйца. Вот я нашла яйцо. Я выбираю просто яйцо. Я не выбираю вареное яйцо или жареное яйцо, или яичницу, независимо от того, как я буду есть яйца. Потому что, когда там написано яичница, я не знаю, жарена она на масле, или на жиру, или на чем-то другом, или без масла. То есть там уже непонятно, мне непонятна калорийность. Поэтому, если я буду есть яичницу на масле, я отдельно вобью яйца и отдельно вобью масло. Потом я буду есть еще авокадо авокадо и хлеб тут можно вбивать вес сразу но это не очень удобно потому что здесь на айфонах такой бегунок и неудобно им двигать поэтому я эти все продукты добавляю и потом уже подгоняю вес прямо в самом в самом своем дне потому что здесь можно вбить вес вручную Итак, у меня будет 30 грамм хлеба 100 грамм авокадо и 4 яйца вот, не нужно этим поиском заниматься каждый раз, то есть если ты часто ешь одно и то же, например, я ем такой завтрак практически каждый день, я просто нажимаю сохранить еду, я назову это тест 2, потому что у меня уже есть этот завтрак сохраненный, просто сейчас хочу показать. И вот у меня появилась такая еда, сейчас покажу как она работает, все удаляю. И вот я нажимаю «Завтрак». Здесь у меня есть «Недавно употребленное, что можно не по всему поиску искать, а именно по той еде, которую мы недавно кушали, что ты употребляешь чаще всего. И вот «Сохраненные», где у нас «Тест-2». Я нажимаю «Сохранить», и у меня эти продукты появились. Очень удобно, что тебе не надо каждый раз заморачиваться и вбивать, искать продукты, вбивать вес. И вот это вот все можно вот так сохранить. И все работает очень быстро. Потом на завтрак я еще буду есть хлеб с арахисовой пастой. Я люблю на завтрак кушать много, но я напишу это в перекус, потому что мне так комфортнее. В перекус я напишу... Я уже не буду пользоваться поиском, а просто видите, наиболее употребляемая у меня здесь арахисовая паста. Яблоко и хлеб, но тут у меня какой-то перебор был, 120 грамм, обычно я ем 70, я уже четко знаю, какие кусочки я режу и какой вес у меня получается, то есть со временем ты тоже привыкнешь, и если первый раз тебе может казаться это сложно, то буквально через пару недель ты уже будешь это делать точно так же, как я, потому что я знаю, уже на глаз я отрезаю кусочек хлеба, я знаю, сколько он будет весить, потому что я привыкла, я каждый раз это делаю одинаково, и я уже привыкла. Яблоко и у меня обычно 35 грамм арахисовой пасты. Вот, у меня получился завтрак на секундочку на 960 калорий, но я так люблю. Дальше я планирую обед. На обед я буду есть, опять же, у меня тут <laughs> все уже есть в поиске. Лосось, рис. В рис, в кашу я добавляю масло. Ее обязательно надо посчитать, это масло. Мы часто пропускаем, такие, как съедаем невидимые калории, это масло в каше, соус в салате, заправки всякое, всякие, молоко в кофе или в чай, сиропчики, вот эти все. Это все, оно адски калорийное, и оно существенно повышает калорийность нашего рациона. Поэтому вот эти все мелочи, их обязательно надо считать. Итак, вот это я буду есть на обед. У меня сколько еще осталось еще 500 калорий у меня осталось на ужин я буду есть креветки и салатик я буду есть э, перец что это за грудки у меня в программе откуда они я же не ем такое перец кукуруза у меня там будет и немножечко сыра сохранить вот и я вижу, у меня уже полноценный завтрак, обед и ужин. И я вижу, что у меня остались еще какие-то калории. И на эти калории я могу вписать десертик. Я его тоже напишу в перекус. Может быть, я его съем после обеда. Может быть, я его съем после ужина. Как мне захочется. Поэтому пишу я его в перекус. Это будет у меня печеньки Милка. Печенье Милка. Только, конечно же, не 100 грамм я съем, а грамм 30. Это две печеньки. Я уже знаю. Я уже хорошо знаю, у меня, видите, получилось 1818 калорий. То есть все, я знаю, что у меня на завтра спланирована еда. Я знаю, что я могу съесть свои там бутерброды с арахисовой пастой. Я знаю, что я смогу съесть две печеньки, и это мне не повредит. Я от этого не потолстею, потому что я вписалась в калории. У меня есть план, и когда я приду, допустим, супер с тренировки, я не буду рыскать по кухне в поисках чего бы мне съесть, а я буду точно знать, что мне надо съесть лосось и рис. Тут снизу мы видим вот таким кружочком баланс белков, жиров и углеводов в процентном соотношении. У меня 23% белка, 40% жиров и 37% углеводов. В принципе, хорошо, почти идеально. Опять же, я не стремлюсь никогда к идеалу. Я считаю, что главное набрать норму белка. Норма белка это от 20 до 30%. Главное набрать норму белка, а сколько там уже будет жиров и углеводов, это не важно, больше жиров, сегодня меньше углеводов, завтра больше углеводов, меньше жиров, ничего страшного. Главное, чтобы жиров не было слишком мало, потому что если ты будешь есть каждый день там, по 20 грамм жиров, то могут начаться проблемы с половой системой и с гормональной системой. Поэтому старайся хотя бы 1 грамм жиров на килограмм веса кушать. Ты, например, я вешу 67 килограмм, то мне надо 60 грамм жиров минимум. Если больше, не страшно, то есть худеют нет жиров, тьфу, худеют, толстеют. Толстеют нет жиров, толстеют от переедания. Поэтому не надо бояться, не надо там думать, ой, что у тебя многовато жиров или многовато углеводов. Если ты вкладываешься в калории, то все нормально. Мы посчитали рацион на завтра и сейчас перемещаемся на мою прекрасную кухню и я покажу как считать собственно калорийность блюд, которые меняют свой вес в процессе готовки и калорийность сборных блюд, таких как салаты или запеканки, ну или все что угодно, что содержит больше одного ингредиента я использую вот такие кухонные весы если у тебя нет весов рекомендую купить они стоят недорого в украине я свои покупала что то за 300 гривен в эпицентре а мы сейчас с тобой будем готовить гречку так как самый частый вопрос это в каком виде считать крупы в сыром или в готовом, и как понять в каком виде крупа внесена в программу я буду варить 100 грамм гречки чтобы показать наглядно обнуляю и насыпаю гречечку. 100 грамм гречки и добавляю воду. Отправляю на плиту. Вот у меня сварились мои 100 грамм сухой гречки. И после готовки, после того, как они впитали в себя воду, у нас получилось сколько? 242 грамма готовой. Но калорийность у этой готовой гречки не изменилась. То есть 100 грамм сухой гречки, 350 калорий дают 240 грамм готовой гречки, и это те же самые 350 калорий. Именно поэтому 100 грамм готовой гречки будет меньше по калорийности в самой программе. А сейчас я еще добавляю в эту кашу масло. 6 грамм. И у меня калорийность этой каши увеличивается где-то на 60 калорий, потому что калорийность 6 грамм масла 60 калорий. Вот о чем я говорю. Сама гречка 340 калорий плюс еще 60 калорий масла. И вот здесь очень важно не запутаться, какую крупу ты вносишь в программу сырую или готовую. Точнее, какая крупа написана в программе сырая или готовая. Показывай на примере. Мы выбираем гречка в поиске. И вот мы здесь видим сверху показательно. Мы видим гречка отварная, 120 калорий на 100 грамм. И сразу после нее идет гречка, 343 калорий на 100 грамм. Здесь очевидно, плюс тут написано, что гречка отварная. Здесь очевидно, что вторая гречка это сухой вес, первая это отварной вес. Но может быть в программе написано неправильно. Вот, например, здесь гречневая крупа. И когда пишут гречневая крупа, я интуитивно понимаю, что это должна быть сырая крупа, потому что готовая была бы написана гречневая каша или гречка отварная. Но нет, судя по калорийности, 92 калории на 100 грамм, это готовый вес, потому что сухой вес любой крупы, гречка, рис, овсянка, булгур, что угодно, всегда будет больше 300 калорий, то есть это будет где-то 300, от 300 до 400 калорий на 100 грамм сухой крупы. В процессе готовки, как мы только что увидели, гречка увеличивается в 2,5-3 раза, ее вес увеличивается, калорийность остается та же самая. И поэтому калорийность на 100 грамм уменьшается. Чтобы не ошибаться, ты можешь или посмотреть у себя на упаковке, на упаковке всегда написан калорийность сухой крупы, или посмотреть в программе любая крупа, которая больше 300 калорий например вот эта гречка вот эта гречка вот эта гречка это сырая крупа а вот уже вот эта гречневая крупа это приготовленная гречка отварная приготовленная вот эта гречка это сухая я это определяю то есть я не то чтобы знаю я это смотрю по калорийности я вижу 360 калорий сухой вес 350 сухой вес 118 отварной вес это сухой вес это отварной вес но вообще такие продукты там где гречка с маслом гречка с мясом я не рекомендую вообще выбирать потому что я кажется уже об этом говорила да потому что ты не знаешь сколько там мяса сколько там масла поэтому в идеале ты пишешь э, гречку свою и добавляешь масло масло Масло сливочное, ты добавляешь сливочное масло, сколько там у нас было, 6 грамм, а ты добавляешь его отдельно, и ты получаешь калорийность своей каши с маслом. Если же ты готовишь на всю семью и взвешиваешь уже готовую еду, то тебе надо искать в программе уже готовую еду, то есть или ищи надпись, где будет гречка отварная, или смотри по калорийности, что на 100 грамм будет где-то 100-120 калорий. С крупами мы разобрались, и сейчас я покажу, как считать калорийность и количество белков, жиров и углеводов в сборных блюд на примере запеканки из прикоты. Здесь мне понадобится бумага и ручка, чтобы записать вес продуктов. Итак, я взвешиваю, как обычно, тару. Добавляю сыр. Опа! 415, неудобно. Я заберу 15 грамм, чтобы мне было удобно считать. Хорошо, вы не против? 400 грамм. Записала. Добавляю яйца. 4 штуки. Вес яиц мне, в принципе, не важен, потому что я считаю штуками. Так, 4 штуки записала в принципе если ты готовишь по уже готовому рецепту то вот это вот тебе записывать не нужно потому что у тебя уже есть записанное количество но я показываю тебе ситуацию когда у нас изначально рецепта нет дальше я снова обнуляю и добавляю манку манки я добавлю 50 грамм я вообще обычно готовлю на глаз у меня нету каких-то четких рецептов но когда я считаю, я стараюсь готовить всегда по одному и тому же рецепту, чтобы не надо было каждый раз считать заново. Так, я один раз посчитала и все. Вот, 50 грамм. Ну, плюс-минус 2 грамма, ничего страшного. И еще я добавляю сахар. Так, надо обнулить. Сахара я добавлю грамм 30 тридцать, Этого будет достаточно. Вот, опять у меня погрешность на 2 грамма. Так, записываем. Сахар 30 грамм, манка 50 грамм. Вот это все я еще дополнительно взвешиваю в блендере, так как мне надо знать общий вес всей запеканки. Опа. Так, у меня получилось 680 грамм. Неудобно, не круглое число. Я записываю, что у меня всего 680. 80 грамм. Это я сейчас взобью и отправлю в духовку, а мы с тобой пойдем считать. У нас есть рецепт запеканки, либо прописанный заранее, либо посчитанный по ходу готовки, как я делала это только что. Вот я сюда выписала наши ингредиенты и калорийность на 100 грамм каждого ингредиента. То есть вот это зеленым выделена калорийность на 100 грамм продукта. Мы знаем калорийность на 100 грамм каждого продукта, ну только яйца у меня калорийность на штуку, а не на граммы, и общий вес запеканки. И зная эти данные, мы сейчас посчитаем, какая калорийность на 100 грамм самой запеканки. Не надо бояться всей этой математики, на самом деле это довольно просто, плюс... Ты будешь это считать только один раз. Я рекомендую записывать рецепт, всегда готовить с одинаковыми количествами. И тогда ты один раз это посчитаешь, запишешь в свою программу и будешь пользоваться этим рецептом. Каждый раз все равно мы едим ну, там 10, максимум 20 разных вот таких вот сборных блюд. Поэтому подсчетов у тебя будет совсем немного. Мы знаем калорийность на 100 грамм и знаем общее количество продуктов в запеканке. И сейчас мы будем считать калорийность блин здесь у меня калорийность на штуку не на 100 грамм поэтому я буду умножать на 4 65 на 4 это сколько 260 по моему 6 на 4 это у нас будет 24 грамма белков 4 на 4, 16 грамм жиров и 0 грамм углеводов. Ну, там на самом деле есть каких-то полграмма, но это не критично, я это не считаю. Так, манка. У меня калорийность на 100 грамм, всего у меня 50 грамм, поэтому я буду делить на 2. 360 поделить на 2, это у нас будет сколько? 150. 180, да, по-моему. 180. Белка у нас 6 грамм белков грамма жиров и 35-36, 36 грамм углеводов и сахар. У меня калорийность на 100 грамм, всего у меня 30 грамм, то есть я буду делить на 10 и умножать на 3. Это понятно, я 100 грамм делю на 10, получаю калорийность на 10 грамм, умножаю на 3, получаю калорийность на 30 грамм. Можно посчитать по-другому, но для меня это самый простой способ. То есть я делю на 10, это 39 и 8, и умножаю на 3, это сколько будет? Где-то 120, по-моему. Тут плюс-минус, погрешность нам не важна. 0, 0, и 99, 30 грамм углеводов. Вот. Мы узнали общую калорийность и БЖУ каждого продукта в запеканке, и сейчас мы это все просто плюсуем. Я буду пользоваться калькулятором, потому что мне обломно считать в уме. Так, 552 плюс... 552... Блин, этот калькулятор такой кривой. 552 плюс... 260 плюс... 180 плюс... 120... 1112... 1112... Это у нас 1112 калорий на всю запеканку. Дальше у нас белки 44 плюс, 24 плюс, 6, 74 грамма белков, жиры 32, 32 плюс, 16 плюс, ,5. Но это не критично, эту половину я даже писать не буду. 48 грамм жиров и углеводы 20 плюс 36 плюс 30 и 86 грамм углеводов. Вот это калорийность и количество белков, жиров и углеводов на всю запеканку. Если вдруг тебе что-то непонятно, у тебя есть какие-то вопросы... Задавай в комментариях, я на все отвечу. Не стесняйся спрашивать, если ты там думаешь, что вопрос глупый, или ты чего-то не понимаешь. Не у всех математический мозг, и не все понимают эти расчеты. И если вдруг ты не понимаешь, это нормально. Если ты хочешь разобраться, спрашивай, не стесняйся, я на все обязательно отвечу. А мы продолжаем считать. Мы знаем калорийность на всю запеканку, и мы знаем вес запеканки 680 грамм. И теперь нам надо посчитать калорийность на 100 грамм. Для того, чтобы узнать калорийность на 100 грамм, мне нужно поделить каждое вот это количество на 6,8. Откуда я получила 6,8? Я просто 680 поделила на 100 и получила 6,8. То есть у меня 6,8 раз по 100. То есть вот это количество это 6,8 раз по 100 грамм. Надеюсь, я никого не запутала этими подсчетами, но просто объясняю максимально доходчиво. Для меня это очевидно, для кого-то это может быть не очевидно, поэтому я стараюсь объяснить максимально доходчиво. Итак, мы будем вот это все делить на 6 и 8. 1, 1, 1, 2 поделить на 6.8 равно 163. 163 калории на 100 грамм запеканки. Так, семьдесят четыре поделить на шесть точка восемь, десять восемьдесят восемь округлю до одиннадцати, одиннадцать грамм белка на сто грамм. Жиры сорок восемь поделить на шесть точка восемь, семь семь грамм жиров на сто грамм. И углеводы. 86 поделить на 6.8 равно 12. И 12 грамм углеводов на 100 грамм. Мы посчитали калорийность и количество белков, жиров и углеводов на 100 грамм запеканки. И сейчас я буду вносить этот продукт в программу. Итак, я захожу в любой, в любой прием. Выбираю любой продукт, в принципе, можно выбрать. Нажимаю поиск, листаю в самый низ. И здесь я вижу добавить новую еду. Я добавляю марка. Я добавляю выбор вводной моей собственной еды. Продукт. Запеканка. Блин. Запеканка из рикотты. Сохранить. Порционную информацию. 100 грамм. И я сюда ввожу калории 163, белки 11, углеводы 12 и жиры 7. И нажимаю сохранить. Все, у меня сохранилась эта новая еда. Я ее могу добавлять, могу выбирать любой вес, сколько я съем. Например, я съем 260 грамм, и оно мне уже считает, как и любой другой продукт. Точно так же ты можешь считать салат, суп и что еще ты там можешь готовить, хотя я супы обычно не считаю, я просто в программе <смех> выбираю первый попавшийся и все, потому что, опять же, я считаю, что это не критично, то есть тебе надо понимать, что все эти числа, они приблизительные. Количество калорий, которые тебе надо есть, оно приблизительное, потому что формула не учитывает... Твой уровень обмена веществ, количество мышечной массы, сколько ты спишь, твой уровень стресса, то есть все эти числа, все эти количества, они приблизительны. и не надо пытаться вложиться в тютелька в тютельку там, в свои 1800 калорий или тютелька в тютельку в вот 20 грамм белка и так далее, то есть нет, тебе просто надо... Плюс-минус вкладываться в калорийность и плюс-минус держать нормальный баланс ПЖУ. И все будет нормально. Не нужно лишний раз стрессировать из-за этого, не нужно лишний раз заморачиваться, бояться, что ты где-то ошибишься, бояться, что ты там где-то на 2 грамма что-то переела. Нет, приблизительно считаешь и все будет нормально. Если ты контролируешь, если ты считаешь все-все-все, что попадает тебе в рот. А здесь очень важно. Скрытые калории. Это молоко или сливки в кофе, сиропы заправки с салатов, заправки какие-то, которые идут в каши или в макароны, или еще куда-то что-то ешь, если туда добавляется масло, если ты добавляешь масло и молоко в пюрешку, например, его надо посчитать, если ты добавляешь какие-нибудь семена чиа, семечки, еще какие-то суперфуды, они обычно очень калорийные, ну, как бы суперфуды, да, мы понимаем, это все... Надо считать все-все-все, что попадает тебе в рот, потому что вот такими вот незаметными калориями ты можешь очень много набрать. Но если ты все считаешь, то сильно э, заморачиваться не нужно. Просто ты приблизительно считаешь, там на 20 грамм переела, там на 20 грамм не доела, ничего страшного. Надеюсь, тебе понравилось видео, надеюсь, я смогла понятно объяснить. Если вдруг что-то тебе непонятно, если вдруг у тебя остались еще какие-то вопросы, не стесняйся, задавай в комментариях. Подписывайся на мой канал, в следующем видео я расскажу о балансе белков, жиров и углеводов. Ставь комментарии, пиши лайки, для меня это очень важно, мне это очень приятно. Подписывайся на мой инстаграм, я там рассказываю много чего интересного про питание, про тренировки и про самооценку. С тобой была Лагартиша, пока-пока!